В этом видео вы увидите не совсем удачный пример после правки девушке безусловно стало намного лучше после первого сеанса но в чем неудача в том что она не стала соблюдать мои указания не стала соблюдать мои рекомендации это обычная ошибка человека ему стало чуть чуть легче у него ушли боли и он сразу думаю что он стал точно такой же как 20 лет назад так не бывает мышцы нужно укреплять правка это всего лишь 30 процентов от хорошего результата самое важное сохранить этот результат это очень сложно а сложно в каком плане не в плане тех методик тех действий которые я даю выполнение упражнений расслабление нервной системы а в том что самодисциплина Дисциплина каждодневного выполнения этих хороших действий. Вот в этом видео пример того, как девушка не соблюдала а, мои указания. Она не делала каждый день упражнения, дай бог, два раза в неделю, иногда три. Она сразу же пошла на работе, она подняла тяжелые ящики, позвонки у нее просто вылетели. Вот это очень важно. И человек начал жить прежней жизнью. Безусловно, изменения есть в лучшую сторону. Но они настолько незначительны, что, я честно скажу, мне даже обидно. Но здесь не все зависит от меня. Все, что зависит от меня, я делаю. К сожалению, таких примеров масса. Смотрите видео. Будут еще ролики о том как нужно себя сохранять после правки. Будьте здоровы. Боли у вас какие? Боли вообще от всех последних дней. Можно пройтись туда и обратно. Сколько там происходит уже? Год, три года. Три, три года, года. уже? Присаживайте. Начала? начала поясница болеть. Болела, да. болела работа, на не обращала. Укол проколол, так хоть то подвращала. Потом начала нога отказываться. Вот у правая нога прям вообще, я даже ночью встать в туалетную ногу. Мышцы, вот она, широкая мышца, они симметричные. Соответственно, это сжат, а это наоборот разлет. Здесь у меня болит еще? Больше. Да, конечно. Все напряжение. Конечно. Вот они развернуты позвонки, чтобы они не болели. Вот здесь раз, два, два позвонка смещено. А, поболее? По <laughs> да, ну, да, да. Да, да, И, да вы чувствуете, да. конечно. И третий. Вот здесь, здесь тоже. И да, третий. Нет. Вот они, родные. У -у -у. Да? У -у -у. да? Да, да, да, да. Он развернуто сюда. Просто защинил корешок. Пару крышков защинил. Сейчас мы развернем позвоночек. Он у вас вот здесь разверну сюда. Здесь развернул сюда. Здесь ушел сюда. Что-то подняли, видимо, какая-то стрессовая ситуация была. Да, может, это было просто. Толкнули, было. да, уже просто на фоне болей уже не помню. Не левая, а правая нога у вас, короче. Да? Да. Причем очень, очень сильно, Я да. такого давно не видел. Да, 4 сантиметра разница. Они сросли здесь просто. Вот там что... да, да, да, да, да. Они все вместе у вас. Что у нас легкость появился? Да. У вас смещен был. Вот два позвонка верхней было, вообще в разные сторону были, посмотрели. Соответственно, я ее рожал, mm -hmm. то есть их поставил на места, рожал. Сейчас у вас кровь пошла в мозг. Да, жизнь только-только начинается и должна заиграть абсолютно другими красками. Другим, я очень другим, -то. С другим подходом. <клышко> я столько уже. Конечно. Попробуем. Давайте. Как вообще с, с привычки? Да. О, пока еще как робот, но уже этой боли нет. Пока еще мышцы нет, не дают... Просто вот как ты... Мышцы, мышцы, мышцы... еще напряженные. Просто на ставим, привыкл к этому стать. Да, давайте все еще раз. Помните, да? Пока те, тенечком тяните... Ага. Угу. Боли больше нет. Ладно. Здесь только. Я разом. Ну, скажите, как ваше дело? Что-то меня пояснится опять. Ничего, не подняли? Не знаю, но что сорвала а -а -а. опять. А -а -а. Упражнение выполняли? Уполняла. Чуть полегче ходите? Да. А -а -а, полегче, хорошо. А -а -а, получается, что-то таскали опять на работе? Да я, наверное, поднимал, что-то. Все же. Мы с вами разговаривали, как поднимать и все. Равно, опять хоть гоните так получается. Понятно. А по общим ощущениям как? Вообще расскажите. Бывает хорошо. Бывает. Ну, такая боль, что как раньше была постоянная, она ушла? Да. А когда она появляется? Давайте так поговорим. В каком смысле? Когда проявляется боль? В какие моменты у вас? Вот вы говорите, в там. А, в течение дня бывает стоить, когда у вас стоять через работу вверху? Я и сижу, и стою, бывает. Ага, uh -huh. и в каком-то Долго месте? стоять вот не могу, я, uh -huh. я начинаю uh -huh. пояснить в ногу. Ага, uh -huh. сейчас посмотрите. А вот крупной отдел между лопатками? Между лопатками полегче стало. Uh -huh. Я еще мяч катаю. вот он. Улевец. и стараюсь минут 20 удивить, чтобы мягче покатать. Ladez. Прям легко становится, когда мяч катаешь. Вы же, вы же, вы же. Я вот стою, вот по стенке не лежу, можно? Да, да, вот да стою, вот отлично. <связь> Достаточно. Достаточно. <связь> <связь> Мне кажется, вот одна вот эта надо короче, как вы говорили. Вот, вот она осталась, но она до конца, конца прошла, не да, потому да. что у вас трез, спазм был очень сильный. Mm -hmm. несколько речей. Вот мяч там упражнения были, mm -hmm. и ноги вот пару в тайске, как в горячем. Прям да, это хорошо, становится, когда стола поверхностная, расслабляется Конечно. все время. В, в этом основная цель. Еще раз давайте пробежимся. Поясница у нас, да? Поясничная боль? Да. Сейчас вот поясничная. Сейчас тоже есть она? Да. Когда она началась? Сколько ее не я было? она периодически, вот у меня то есть, то есть день деньги. Ну, когда, когда я у вас, когда вы у меня были, вы у меня были пару месяцев, где, да? Да. А после визиты ко мне, сколько поясницы не болело? Вот это вот я не могу вам сказать, я что, даже не зациклилась на этом. Не это. болело её ещё, да? да? А сколько вот сейчас в последнее время болит? Помните? То день болит, то не болит. Ну вот, как, как я говорю, по дням. День болит, день хорошо, день не болит. А как она болит? Поясница ей в ногу отдает. В ногу не так сильно отдаёт. Сколывает прям поясницу, как вот эта. Сколость поясницы. Mm -hmm. После сна не бывает или во сне? Вот утром стоит тоже, как будто ломано все, как будто на билет. А пройдите, пожалуйста. Да. Да. Да. Ага. Ага, и обратно. Ну, Чуть лучше, да? Все же надо заниматься. А вы не никажды занимаетесь. Давить? Тут я болел с температурой две недели болела, ну, потом палец сломал ноги. Две недели, хорошо. Палец на ноги не влияет на упражнение, он не работает упражнение. Прыгувал через день дела. Бывает каждый Дисциплина нет, ну. Да. Если бы была дисциплина, то бы это разошлось. Потому что эти упражнения не нацелены прежде всего. На... А и когда утром лучше делать, или вечером, а, вечером. Вечером. Вечером. Там у вас распись между 17 и 19 часами идеальное время? Потому что я сначала начала упражнение, с утра делала, думала, потом перестала их делать, начала вечером. Ага. Часов 7 семь-восемь это вот так вот. Ага. Начала мяч катать, потому с утра буду мяч катать, а вечером упражнения делала. Ага. Вот, ну вот так это. правильно. Так это хорошо. Потому что упражнения их нужно делать, ну во сколько там это играете? Ну, вчера вот я полдесятого сработала. Ой, ну, ну, вообще в идеале делать эти упражнения между 17 и 19 часами. В идеале. А там уж как пойдет у вас? А так я до да, пяти работаю, пол что, Ну, грубо говоря, шесть часов я дома. А это, получается, сменщица задержалась, словно, или вам пришлось таскать Это мне час. пришлось и оставаться. Вот у меня сейчас август-сентябрь, самые такие, такой два месяца, самые таких тяжелые. Почему? Инвентаризацию у нас, мы uh -huh. считаем там склад. Ага. Uh -huh. И пользуется Вот я два дня. Ну, два дня, бокса, два дня бокса, но есть же другие пять дней, поэтому здесь вопрос другой, что в вашей дисциплине. Дисциплина хромает, конечно, откровенно, но ну, чего делаешь? Ну, я через день же делаю, все равно мне кажется. Каждый день надо делать. Потому что застой он каждый день. Ваша ситуация, в каждой ситуации, ваша ситуация особенная. То есть несколько лет в этом страшном состоянии, в страшном вот этом стрессе, и нам нужно мышцы растянуть. Это, конечно, сложно. 18, немножко этот склюз остался, да? ну конечно, с первого сделают такие, с такими изменениями. Причем да. основная проблема – это все-таки ваше перенапряжение мышц. Вот, вот ну, мышцы трогают, пирога, да, не балит, здесь Да, да ну, конь... это, вот я это нет, вы нажимаете, это мышцы болят, у вас перенапряжение этой мышцы. Даже не трогать, когда Да, да, не не да, Вот эта нога у нас осталась поджата еще, продолжайте хромать, потому что у вас получается вот эта часть очень сильно до сих пор напряжена, правая часть. Вот. Здесь также эта мышца осталась пока деградированная. Да? То есть ну, у нас не получилось упражнение. Дисциплинированных делать у нас не получается до конца, да? соответственно, у нас это все выражается. Вдох, выдох. Молодчи. Вдох, выдох. наш самый Ой. У -у -у. левая правая вот игра то есть одинаковые баночки получается разный цвет даже Где? Ну, Больше. ну конечно вот это правая? Ну, конечно Она сильно короче у вас поэтому... пока это опять же вы привычка ваша хромати не получилось у вас вывести себя из этого состояния. Вода! Ага. Почти хорошо, почти идеально. По-моему, с 8 то чтобы у нас оставалось того... Возраста. Ну, сейчас нет, сейчас И... ушло. И 0,5. сейчас ушло. Сейчас ровненько все. Вода! Ой, вот умница. Всё. Ты вставала. Выдак? Ты вставала. Всё. Смотрите, вспоминайте, что у вас произошло до этого, да? То есть, вы говорили, не подряд. Три года у вас было, да? Где-то уже вот так хромата. Uh -huh. Если не пять. Три uh -huh. или пять? Uh -huh. Даже пять лет. Пять лет. Что до этого было? Смотрите, какие стресс: а, смерть близкого человека, свадьба, развод, а, ремонт, пожар, переезд. А, ну, смерть потеря... папы у меня была три uh -huh. года, 3 года вот в этом году был. Uh -huh. Убивающим фактором был, да? uh -huh. Еще вот С папой близкие отношения были, да? Ну, да. Uh -huh. В том году у вот меня скратили, я тоже очень сильно перешала насчет, насчет работ. Mm -hmm. вот, Выдох. Вот, вот. Вот, хорошо. Спаз мышц идет очень сильный, а спазм мышц идет вот отсюда стрессы, которые пережили, это не из-за того, что там упали там, или что-то что еще. Ой, дышим глубоко. приятно. Молодец. А из-за того, что мы пережили много стрессов, эти стрессы нам не дают жизнь да стресс... Да, конечно, когда накопилось эти стрессы. Дышим Молодчина. Молодчина. Боец просто. Больше никак не скажешь. Столько пережить еще остаться живой. Кто-то на себя руки налагает. А вы с вашими проблемами бьетесь. Выда, остался тут. Давай-давай-давай да, еще потерпим чуть-чуть. чуть, -чуть. чуть, -чуть остался, моя дорогая. Самое сложное. Я как раз только к ним подобрался. Я только подобрался к ним. Ой. Раслабляем. Выдох. так. Ох, как хорошо. Угу, хорошо. вверх можем поднять. Угу, молодец. Ой. Сейчас заживет у нас плечомовая а жизнь, волос, вот тамилия, все хрустящее. Эти мышцы у нас в страшнейшем передвижении движения. будет обязательно продолжать делать упражнения для того, чтобы снять, потому что вот эти упражнения, они как раз вот найти проблемы на мышцы у вас. Чуть увереннее. Так, еще раз проехать. Чуть увереннее, чуть увереннее, да? Так, а можете надуматься? Так, боль есть нет? Выяснится? Нет, <саскивать> <саскивать> <саскивать> На самом деле, я вам так скажу. Тот человек, который приходил в июне, и тот, который пришел в конце августа, с вашей фамилией, это два разных человека. Да? Да, это абсолютно два разных человека. Вы заметили за собой, что вы а, чуть более уверены? Да. Чуть-чуть здесь -чуть более уверены в себе. Вы, э, я не говорю про внешние изменения, про э, походку и так далее, они минимальны честно говоря. Я ожидал большего. После первого раза. Да-да-да. Честно говоря, я ожидал большего, но э, стресс, видимо, был в такой в такой степени. И вы даже до сих пор сидите зажатые. Я всегда так сижу. Да-да-да. Да. Вы, <с вдруг скажете> вы закрываетесь от этого мира. А, я тоже слушал, когда вы, человек так не Вы, вы, вы просто, да, вы, вы не доверяете тому, что происходит вокруг вас. Вас, видимо, слишком часто обманывали, вас слишком часто подводили, и вы предпочитаете быть незаметной, оставаться в тени. Я не представляю, что со мной будет к 60-70 годах. Нет, я думаю, что будет э, все гораздо лучше, чем сейчас. Да? А да. я просто в вас уверен, абсолютно. Я тоже так думаю. Я, я думаю, что здесь. жизнь только начинается. Вам никто никогда не объяснял, как жить. Начнем с этого. Вот. Из вас все выжимали только соки. Конечно. Давайте так, давайте трезво посмотрим. Если вы начинаете заниматься собой, если вы занимаетесь, начинаете своим мышечным состоянием, вы вам все дается легче. Дается легче, соответственно, вы можете делать больше, у вас больше сил на себя остается. Сейчас у вас просто сил на себя не остается. Поэтому нужно менять отношения. Помните про принцип упражнения. В чем принцип был? Я вам говорил это слово. Без надрывов. Без надрывов. Самое главное, как я говорю, то есть самая большая причина вашей в позвоночнике, она вот здесь да, в голове. Займитесь а, своим а, психоневрологическим состоянием, расслабляйтесь, расслабляющее, почитайте, почитайте, что может вас послать.